Всем, друзья, привет! С вами снова Эрик, а он же Сетпос. И на моем канале сейчас около 320 тысяч подписчиков, и это благодаря агентству Digital Russia, где мои видео продвигали тегами и правильным оформлением, чтобы вывести мои видео в рекомендованные, а иногда в тренды. Само агентство, а именно Дима Половой, ответственно подходит к работе, и ни разу не было подстав и недопонимания. Также обращался к Диме по любому совету, поэтому за этому большой респект. Все услуги, которые предоставляет агентство, соответствуют реальности. А иногда Дима делает скидки, но это если ты хороший мальчик. Но если ты еще сомневаешься, то посмотри вот эти отзывы. Пока.